Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко. Сегодня вышла сентябрьская обнова в Ормиксе и появились гонки на веревках. Вот я хотел пройти гонки эти на видос. А самообнову я обозревать не хочу, ребята, потому что и так все тут понятно, все тут все прочитают, увидят, поэтому я сокраю лишь гонки на веревках на видос и в принципе этого мне хватит. А, да. Ну а также при вас, скорее всего, куплю еще новый скин. На демона, ребят, да. На демона хочу купить скин. Можно купить, в принципе, э скрытень и э что-то вилли. Я думаю, это будет покруче, так. Э Какая-то хрень, э мутаген называется. Где ее брать? Я вообще без понятия. Не следил я за новостями, в принципе. Ну, допустим, за рубин куплю, в принципе. Все заебца купил я расу охуенную себе точнее не расу а скин и можем играть гонки на веревках уже рубина мне не жалко ребята вообще абсолютно потому что я их могу спокойно накачать сам вот поехали гонки проходить все мой первый ход заебись покажу мастерство свое в этих гонках надеюсь у меня получится все по крайней мере пройти эти гоночки так такую хрень делаем, ага. мастерство это конечно даже не мастерство, то что я показал вам какой то просто бред ну он еще хуже делает чем я, надеюсь он хотя бы до меня не доберется, ну в принципе тут по моему гонки э, можно пройти вместе с ним как бы, то есть эти гонки можно пройти а что он пройдет гонки будет победа, что я пройду гонки тоже победа будет, как вместе проходит, типа, да. Вот тут, ребят, трудно, потому что, видите, тут две хрени, вот эти вот, ага, прошли, хорошо. И забираемся вот сюда, до финиша. Напарника мы сюда телепортировали. И можем идти дальше, постепенно, так. Ну, примерно вот так вот я за два хода дошел, но, в принципе, мог и больше дойти. Просто тут, вот, видите, тупанул немножко вначале. На этих лазерах, ну я думаю, это не суть. Важно. Главное пройти гонки, а там уже будет видно. Он меня еще обогнал, да? Ну ладно, в принципе. Тут гонки не э, на то, кто выиграет. А вместе нужно пройти гонки, идти вместе, да. Вот, в принципе, карта тут новая. Раньше были гонки космические, сейчас какие-то вообще другие гонки. Гонки на какой-то лаборатории, что ли. Ну хрен поднём, короче. Аккуратненько. Минку надо обезвредить, но... Да, получилось. Давай-давай-давай. Зараза, застрял. Ну ладно, в принципе, там остались, но это хорошо. все ребята, можно сделать на весь экран, но у меня будет лагать, поэтому нет, ребята. Я лучше, скорее всего, да. В обычном экране на полном максимальном качестве буду проходить гонки. Те он тупанул ход. Ладно, сейчас мы напарника телепортируем сюда он был рядом так и здесь у нас какая-то херь ага. то есть мы должны как-то еще обойти эту хрень ага ну тут трудно будет ребят тут трудно да хотя как сказать может быть я сейчас пройду с первого раза ее но ну, я уже не прошел с первого раза и сейчас может пройду надеюсь с второго раза <клёх> так в принципе ребята ничего вроде не ухудшили в этой обнове я так понимаю то что появились скины появились карты карты новые появились гонки вот эти новые ага можно вот так встать наверху просто и все видите вот хорошо прошли первую мы так куда тут идти вообще сюда, сюда походу да наверх Ага какой-то лабиринт, но несложный, ребят. Лабиринт этот очень даже элементарный. Посмотрим на напарника на нашего. Вариант прошел. А он как пройдет, я не знаю, без понятия. Но в принципе, карта это, ребят, несложная, я так понимаю, да. Как видите, тут всякие пушки, мины и барьеры располагаются. прошлая карта была труднее. Блин, мне кажется, что я сейчас не пройду. В смысле, сдохну, короче, и придется играть с самого начала оттуда. -то до финиша дойти как-то чтобы это не запороть попытку эту а то вот видите у меня жизнь все-таки не бесконечный, тут три раза подыхаешь и все провали на миссии типа гонки все у него один хп остался у меня еще тоже на парочку ходов есть хп так надеюсь я сейчас не заруиню так аккуратненько спускаемся вниз ух ты пушка вот эта пушка очень опасная мы ее думаю обойдем Ага, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, живи, сука. Фух. Чекпоинт уже близко, ребята. Чекпоинт уже близко. Ну, тут уже грех тут не дойти до чекпоинта. В принципе. Вот он уже идет сюда. Надеюсь, он тоже дойдет. Хотя, в принципе, из разницы главное шпик я дошел до туда. Там уже будет видно. Так. И что у нас остается, ребята? Охранники вот эти вот еще наверху стоят. Что еще? Мины тут где-то располагаются разные еще. А где у нас вообще... Где финиш находится, ребята? Я не понимаю. Куда нужно идти вообще? Ага, наверх надо идти, наверх, да? То есть я нашел дочекпоинт, теперь надо наверх добраться аккуратно, чтобы я тут не запорол эту попытку свою первую, чтобы я как бог прошел в первый раз, надо попытаться, по крайней мере, да. Пока что я живой еще, это Хорошо. Сейчас напарник тут должен помочь мне мину эту убрать, а то мало ли сейчас я уберу ее и просы хп свои последние. Ну, конечно же, будут у меня еще попытки потом. Две. Давай-давай, братан, помогай мне. Убей себя, короче, чтобы я прошел с первого раза. А, он ее даже не убрал. Ну ладно, в принципе, это даже хорошо. Хорошо. Проходим аккуратненько. Так, здесь вот надо охранник как-то обойти. Хорошо. Обошли. А, теперь куда мы идем? Куда мы идем? Офигеть, посмотрите, как, ребята, располагаются лазеры. Вот тут вот очень близко друг к другу. Как их пройти, я вообще без понятия сейчас вот, Блин, мы сейчас пройдем ребят. Вот говорю им сразу то, что это место какое-то мне очень не нравится. Вот эти два лазера, там как-то между ними надо пройти будет аккуратно так чтобы нас не убил не убили эти лазеры сейчас посмотрим как оно будет все смотрим на романа как он будет там пробираться ну мне кажется что он там сразу же тупонет, сразу же я не знаю как там пройти ребят честно слово вообще понятия как там пройти ну будем пробовать сейчас а, так здесь Проходим спокойно. Ага, спокойно. Прошли. Ведь. Называется прошли. Охуеть. Вот теперь сейчас Роман тут тоже сдохнет и придется играть заново эти гонки. Нет? Я в шоке на самом деле. Тут нереально пройти, ребят. Нереально. Это, походу, попытка уже бесполезная будет. Надо будет заново проходить. Ну, в смысле, гонки вот эти вот рандомно вот такие лазеры располагаются всегда. То есть, каждая гонка будет Отличаться от другой гонки, потому что, видите, вот, сейчас они появились вот так вот, эти лазеры, потом они появятся в друг, другой раз по-другому уже, располагаться будут, поэтому, надо будет заново проходить, скорее всего, гонку эту, ну, пройдем еще раз, в принципе. Сейчас я еще попытаюсь один разочек пройти, может быть, нас это как-то перекинет туда, хм. а вот дальше вот надо будет аккуратно, чтобы там остаться живым. Мне кажется, там очень сложно пройти, ребята, там, там конечно, реально пройти, но очень трудно. Будем, будем пробовать короче сейчас да. вот аккуратненько аккуратненько так вот тут я ход слил в прошлый раз Отлично, я здесь живой а, скорее всего надо будет ход один подождать сейчас вот хотя может сейчас попробовать я думаю аккуратненько как то можно пройти ребята как-то можно пройти сейчас будем пробовать а, так и внизу уже чекпоинт нас ждет это хорошо ну и потом смотрю уже финиш уже близко будет. Вот там до финиша хуй дойдешь еще, ребят. Смотрите, как там финиш располагается. Там вот эти вот лазерные хере, вот эти три штуки. Даже четыре там их. Намешаны все в одном месте, как-то вот. Так, моя попытка, ребята, она, скорее всего, будет просрана. Потому что я тут говорю сразу, тут очень трудно пройти. Как видите, я просрал сразу попытку свою. Может напарник поможет? О, он прошел. Ну тогда я тоже пытаюсь пройти. он... Ну просто повезло, ребят. Вот смотрите. Хм. Нормально, короче, прошли оба. В принципе, несложно. это место было, оказывается. Но оно у меня реально напрягло. Вот это место, ребят. Но все же это реально пройти было. Сейчас главное, как бы, ребята, пройти вот этот вот. Барьер сраный. Там четыре барьера этих. Ах. Так, хорошо. Опа, финиш, все. Шикардос. Так, и можно уже даже сюда перейти пробовать. Давай, давай, давай. Не успел. Так. Ну и тут вот самое-самое трудное в конце. А, так. Там вот миночка эта сраная лежит еще одна. Блин, как бы сейчас вот ее обойти-то? Хорошо, обошел, обошел. Давай-давай-давай. Отлично, все. Так, вот тут надо вот реально вот забраться, думаю... Блин, самое трудное место, ребята, начинается. Смотрите, как тут трудно. Вот реально, тут реально очень трудно пройти, ребята. Я не знаю, как тут пройти на самом деле, но... Вот эта карта, по-моему, сложнее будет, чем простая карта все-таки. Да. Смотрите, вот именно эти барьеры все мешают, все портят конечно. Так, хорошо. Скорее всего, да, вот отсюда буду начинать, скорее всего, на доминку, короче, это убрать сначала. Хотя, в принципе, давайте сейчас пробуем вот так сделать. Все. И теперь самое-самое-самое трудное. Надо пройти вот до финиша. Ну, в принципе, сначала можно туда пройти наверху, вот сюда, на эту хрень залезть, потом уже до финиша как-то аккуратненько. Но это очень трудно будет, ребята. Я чувствую, это будет труд труднее, чем вот здесь вот. Он пытается пройти, сможет или нет? Мне кажется, не сможет. Да, вот видите, вот сейчас моя попытка будет. У нас осталось осталось по одной жизни, скоро будет, скоро останется. Да. Опа, опа, я зацепился, кажется. Давай, давай, давай. Все, все. Фух, живем, живем. Сейчас моя, ребята, еще один попытка моя еще одна, да. я уже договариваюсь пиздец так вот финиш и нужно как-то туда аккуратненько с первого раза не заруинить ребята пройти потому что напарник тоже может сейчас лохануться а у него одна попытка осталась у меня еще две попытки так смотрим как я пройду здесь аккуратненько так тихо тихо блять ну сука ну почему ну пиздец по одной попытке осталось у нас. Ну, пиздец, эти гонки реально сложные, ребята, мне кажется. Надо ждать, когда Лазари поменяют свое расположение, да. Вот. Надеюсь, напарник тут сейчас поможет разобраться с этим делом. Ну, хотя тут я мастер веревки, а не он. Хотя тут как-то он тоже хорошо играет на веревке с нами. Бывают такие нубы на веревке. Хотя бы он может что-то... Тихо-тихо, чтобы я выжил, надо... Так, я должен к нему залезть, чтобы потом с ним же начинать уже. Так, сейчас вот этот ход, потом еще один ход. Ну, в принципе, тут, ребята, мне кажется, что не пройдем сейчас, потому что две попытки очень мало, ребят. Три попытки, в принципе, ну не хватает, в принципе, не хватает. Сейчас он тоже лоханется, смотрите. Ну, вот, видите, все, он всрал. Если я всру, то все, проиграли, короче, эту гонку мы есть вот так и будет, ребята, мне кажется, да? Ну да, конечно же, так и будет. Потому что, блядь, нереально пройти в конце, ребята, мне кажется. Я прошел как-то там... Давайте еще раз поп -поп попытаемся пройти, в принципе. Вот. В принципе, что? У нас попался какой-то э, чувак. Там, кстати, поменялись лазеры. Отлично, там уже можно пройти, ребята. То есть вот видите, как все уже переиграл гонку, и уже, там уже легче перестало. Потому что вот эти вот лазеры появляются рандомно. Да, рандомно, ребята. Так, все аккуратненько. Тихо, блядь, ну почему я внизу упал? Ну, сука, блядь, я не хочу так долго заморачиваться на одной гонке всего лишь, ребята. Это полчаса уже сейчас сижу, снимаю видосы. Его пройти, блин, не знаю, запускай первого можно реально спокойно. Просто тут, вот, видите, лазеры просто стояли хорошо очень, и так вот хуй пройдешь их. А вот так вот, видите, хорошо теперь. То есть, сейчас он тоже опять заруинит... И опять я за руиню. И так будет продолжаться, пока мы не сдохнем, да? Ладно, я в этот раз я, конечно, не сдамся. В будем до конца. Хотя тот раз то же самое было, то, что я до конца играл, но все равно. Давай-давай, залезай, вс. Так, хорошо, здесь вот аккуратненько нужно. Аккуратненько. Что за хрю? Бля, вот заново, короче, буду. Пиздец просто. Вот там хорошо так. Всё стояло, блядь. Вот, сейчас тоже хорошо стоит всё. Вот, давайте. Так, да, Блять, ну почему? Не хочу сдаваться, ребята, все играем. Почему-то я не могу нормально на веревке залезть, не знаю почему, вот он тоже так же, как и я, блядь. Надо цепляться отсюда, короче. Давай, давай, давай, сучка. Вот и все, блядь, вот и все. Вот и не мозги. Вот и всё, нахуй. Нехуй было просирать ходы там, на этой синей херне. О, я остался один, это вообще шикарный ребят, на самом деле. Я один быстрее пройду гонку. Вот, я один быстрее пройду её. Сейчас посмотрим. Потому что, блин, чекпоинт сохраняться или нет? Стоит, ребята, или не, не стоит? Мне кажется, не буду сохраняться, там, видите, глупые эти штуки, блядь. Там хуй дойдешь, туда еще, блядь. До чекпоинта лучше дойти до второго чекпоинта. Сразу же, чтобы там сохраниться и не париться. Да, блядь, только не тупи. Так, хорошо. У ну, меня а ХП еще много, в принципе, надо сейчас немного-то убрать, чтобы нам пройти дальше можно было спокойно. Ага, убрал. Ну, в принципе, не страшно. Там еще одна минка. Блин, сколько у вас там минок этих? Тихо. Тихо. Тихо. Все, тут стоим. Так, успею я до, до чекпоинта. Успею. все, Я уже на втором чекпоинте засейвился. И идем дальше, в принципе. Там эти пушки надо пройти будет еще то Но пушки это несложные. Хер херня. Так, в принципе, сейчас. Аккуратненько вот так, таким макаром. Ага, они то быстрее, то медленнее летят, короче, вот видите. Некоторые быстро, некоторые медленно, короче, летят. Все, стоим здесь, ждем. Вот, а, в принципе, ждать уже ничего не нужно. И мы можем ходить... Ага, можем, да, блядь. Быстро полетела, сука. Так, хорошо. Хорошо. Тихо, блядь, ну почему я упал туда? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, живи. Живи, сука. Так, наверх пойдем, там проще. Так, хорошо. Отлично. Тут трудно будет немножко, ну, в принципе, не так трудно, как я думал. Так, и вот тут тоже пускость такая, опять же, в принципе, пушка, это не такая страшная, как я уже говорил, как видите, можно вот так по низу просто идти, ну или сверху как-то, и нас не задевают, идти. ага, я вниз упал, хорошо, чек уже, 40 хп у меня осталось, всё, тут уже простые гонки, ребята, отлично, а, думаю, тут уже будет легко везде, там, видите, все тут лазеры так расположились хорошо, то что, ага, охот сорвал, ну, в принципе, у меня еще две жизни целых. поэтому это не страшно мне, Давай, давай, давай. Хорошо. Да, хоть сорвал. Вот тут вот трудно будет немножко, хотя нет, ошибаюсь. Тут же разных путей много еще, ребята. Не один путь, вот как было раньше, а тут нет разные пути. То есть можем выбрать вот, путь, который будет легче намного. Вот, и нам сюда. Все, уже тут легко. Главное, аккуратненько все делать, ребята. Аккуратненько, не спеша. Мы проходим эту коночку. Даже не гонка, а какой-то бред, на самом деле. Гонка, это когда гонка. А тут не гонка, тут просто прохождение карты какой-то, как будто. Вот так. Ага, Хорошо, вот тут вот будет немножко так вот опасненько так. Ну, тут чекпоинт в принципе, чекпоинт сохраняет нас, и мы уже почти прошли. Уже осталось немного, ребята, в принципе. Так, всё, вот тут вот -то тоже аккуратненько пробираемся. Сюда. Давай, хорошо. Минку убираем. И вроде бы тут можно даже вот так спокойно дойти. Сюда даже. Спустимся вниз. Думаю. И вот наш финиш. Карта не сложная. Конечно, зависит от того, как появятся вот эти вот синие лазеры. То есть, если они появляются очень плохо, тогда можно переграть просто и... Спокойно на изи проходите эту гоночку, ребята. То есть, все я выиграл тут уже в меню теперь забираем наш бонус посмотрим какой он будет у нас ну здесь как бы же год, затоны как бы а, надо купить 180 вуз ну да я в принципе ничего не ожидал другого ключики ресурсы и фузы. как обычно ребята в принципе ничего нового нету а где взять вот эти вот фигни которые даются за ой за, за блин точнее которые открываются открывают эти вот скины вот эти вот эти вот мутагены какие-то. Где их брать, я без понятия, честно говоря. Сейчас посмотрим, где их можно взять. Где-то, блин, на ставках, салисов, может, на ставках, реально. Супербоссы, может, просто боссы обычные. Может, на поединках где-то на 300 нажал. Дурак, дурак, дурак, не соединяй, пожалуйста, не соединяй. Не соединяй. Отменить, отменить, отменить. отменить. Отмена. Все, отмена, ребята, не хотела. На ставочку идти. Кабана брать или не брать, думаю. Ну, купить-то можно его, по идее, а пользоваться им стоит или не стоит, я не знаю. Пришелец. Ну, в принципе, ребят, я не хотел озвучивать, не озвучивать, обозревать обнову эту, но все-таки уж хочу немножко, немножко посмотреть, что тут есть вообще. Кристаллический блок при получении фатального урона. У персонажа остается одна единица здоровья. И он становится невосприимчив к урону до конца текущего хода. Ну, это понятно. Увеличивает запасы нового, там ранца и вертолета. Растворение иммунитета в начале хода команды снижает к ближайшему врагу сопротивление к огню. Ближайшему врагу к огню ходу, только на 100%, не может быть меньше нуля в течение хода сопротивления теперь он восстанавливается до исходного значения. Ну, какой-то это бред, ребят, честно говоря. В принципе, это все понятно, как бы, но это никому не нужно будет, скорее всего. А кому это нужно, ребята? Кто играет на урон в начале хода? Кто будет жарить и морозить в начале хода? Скорее всего, все будут на вынос играть. Максимум, это валду ударит кто-нибудь. Но никак не будет жарить и морозить. И током бить. Никак не будут в начале хода это делать. Поэтому как бы... Ну, это бред полностью, согласен. Так, здесь как бы такие скины есть. У нас их нет вообще, по-моему. Потому что... А, вот у Дракона есть скины вот эти вот. У заяц тоже их нет, у Зомбака, у Боксера тоже нет. У Кота, в принципе, есть э, скины. То есть оборотень. Так, ну все, ребята, карты новые, я думаю, показывать смысла нету. Их так все увидят. Вот они, наши карты, пунели. Ну, для себя посмотрю, конечно, да. Для себя хочу посмотреть, в принципе. Какие там, как называются... Project X. О, oh, интересная карта. Название просто интригующее такое. Project X. Подождите, это по-английски, что ли? Очень странно то, что все карты на русском, а это одна на английском написана. Ага, вот она по-русски написана, видел. Проект X. Карта, в принципе, смотрите, какая. Но она большая, как обычно. Вот. Хотя... Не очень-то большая она, ребят. Ну, в принципе, она такая большая, но она на вынос, вот на вынос реально карта. Тут на ХП, ну, не знаю, редко можно на ХП поиграть. Тут, в принципе, здесь берет сразу топит всех. Носороги тут очень тащит, ребята, на этой карте. Носороги там всякие... Вот, да. В принципе, карта мне нравится сразу, ну, она тоже... Ну, у нас средняя, короче, есть карта, которые вообще огромные, короче, есть карты. Это средняя карта, в принципе, она на выноса. Поэтому заебись. И еще одна карта у нас какая-то есть. Называется Туннели. Туннели. Посмотрим сейчас по -быстреньку. Мы и закончен этом видос, ребята. Не хотел я обозревать ничего, ну вот. Все-таки обозрел так, туннели, это нам сюда нужно искать ее. Туннели, вот эта карта. Большая, интересная. Ну. Да, такая средненькая карта. Ну, да, ребят, средняя карта. Они тоже не самая большая карта и не самая маленькая карта. Средняя тоже карта. Тут и на вынос, и на хп. Везде тут поиграть можно спокойно. Смотрите, как прикольно сделано. То есть вот тут внизу э, персонажи располагаются, да? И наверху как бы вниз надо как бы еще пробраться будет. Внизу, короче, на выносы вверху на хп, короче, будут бить. Хотя карта на вынос, ребята. На хп это можно. Ой, на выносы можно эфиры выносить и как игра пушки бить. А тут внизу фугасы всякие там тоже. Все, карта карты мне нравится, ребята. Все вполне прилично сделано. Ну и все, в принципе. Остальное я не знаю, что там изменилось, в принципе. Возможно, что-то там они ухудшили, добавили. А оружие там, не знаю, есть, нету. Опа! Достижение. Открыть два облика фраз. Хм. Прикольно. А еще есть достижения? Так, это, скорее всего, игровые, да? Ага, одно. То есть можно уже скоро будет брать э, 9 тысяч достижений. Нет, не 9, а 10 тысяч максимально будет у игроков. У всех. Это будет заебить. можем брать вообще там все. Все улучшения. То есть мы. Я возьму скоро, скорее всего, с этим Оргенштерн. Потом смогу взять еще и Супер Мерлинстерн. Да, вот так и дела. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, это видео очень долгое. У меня получилось как-то так. Ну, думаю, вам понравится. Всем пока.